Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас опять в гостях Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Очень приятно. Мы сегодня с вами поговорим о такой фигуре, как Борис Николаевич Ельцин. Очень такая сложная, неоднозначная, в какой-то степени, может, даже трагическая, в какой-то где-то временами комическая, очень такая интересная тема. И я хотел бы начать с общего вопроса, как вы вообще целиком оцениваете деятельность Ельцина на посту первого президента России? Вы совершенно верно отметили, что при такой противоречивости и личных качеств этого человека, и то, что он в реальной жизни показал нам, его оценивать весьма сложно. Мое личное отношение. Ну, все, что, и кто бы то ни было, служил каким-то новым реформам, реформам отказа от коммунизма, для меня это положительный человек. А вот то скажите, есть... да, я понял, значит, если мы, ну, в общем, понятно, что больше плюса, чем минусов. Но сегодня я хотел как раз бы сосредоточиться на минусах. И первый такой ключевой момент, это, наверное... 1993 год, когда произошли известные события в октябре, как они вошли в историю как расстрел Белого дома. Было противостояние между президентом и тогда еще Верховным Советом, даже он назывался, по-моему, РСВСР. Вот. Как вы считаете, кто тогда был все-таки прав и должен был тогда Ельцин уйти? Потому что обычно, когда происходит такой вот конфликт, и когда такой политический кризис, должны уходить все ветви власти. А мы знаем, что Ельцин остался, он распустил Верховный Совет, потом была уже первая Госдума и так далее. Вот как вы оцените события 93-го года октября? Да, это момент, скажем так, достаточно поворотный в истории России, уже России, не Советского Союза. И, скажем так, вот, это, вот этот расстрел парламента Белого дома, опять-таки ликвидация Верховного Совета, то есть совершенно четко избранного конституционного органа, который просто был ликвидирован указами Ельцина. Ну там много было перетрубаций правящей, так сказать, вот этой системе власти, но фактически ведь он ликвидировал э, вы избранный народом орган. Конечно, этот, вот это событие 1993 год, это как бы одной из поворотных пунктов и самого Ельцина, потому что мы как бы делим Ельцина до 1993 до 93 -го года, до парламента, и уже Ельцин после парламента. Это разные люди, разная, где-то даже, скажем, система поведения, разное, так сказать, отношение ко многим вещам. Поэтому я думаю, что в принципе отдавать власть тому Верховному Совету, который был, с одной стороны, нельзя было, с точки зрения движения вперед, с точки зрения реформ и так далее, нельзя было однозначно. Но в то же время те методы, которыми пользовался Ельцин, то есть войска, танки, стрельба по Белому дому и так далее, это тоже как бы, ну, будем говорить, не, не, не показывает его как человека, который воспринимает полностью демократию, который так сказать, полностью служит, как говорится, народу, не спрашивая его. Ну, одним словом, вот мое такое отношение. То есть, опять-таки, двойственное. Mm -hmm. Хорошо. Следующий такой вот, как говорится, реперная точка, это 96-й год, когда состоялись очередные выборы, и Ельцин выставил свою кандидатуру. И вот как мы сейчас знаем по литературе, что некоторые его скажем, из окружения говорили, что вообще не надо никаких выборов, значит, давайте ведем военное положение и вообще не будем проводить выборы. И, насколько я знаю, рейтинг Ельцина тогда был, по-моему, несколько процентов. И до сих пор на 100% никто не может сказать, действительно цифры, которые были представлены народу, они отражали действительность или, как сейчас модно говорить, были накручены и так далее, Вопрос такой, должен был вообще Ельцин в 1996 году снова выдвигаться или по большому счету он должен был уже уйти с политической арены? Вы знаете, Евгений, это вопрос, в общем-то, достаточно сложный. Здесь немножко его надо чуть-чуть приоткрыть, так сказать, какую-то маленькую предысторию дать этому событию. Дело в том, что Ельцин... Конечно, это не демократический лидер страны. Это человек, которого межрегиональная депутатская группа взяла в свои ряды для того, чтобы поднять, соответственно, статус этой группы, которая ну, в составе Верховного Совета, если кто не помнит. да. И э, они его использовали как таран, как ледокол такой, который идет вперед и... Так сказать, расшибает все эти льды, всех коммунистов в разные стороны и так далее. Вот знали, что это человек, которому можно сказать, он и будет делать. Он не всегда вдумывался. Надо, Вы же понимаете прекрасно, что это он не совсем был воспитанный человек. Он не очень был культурный человек. Он не очень образованный человек. Ну, партийная школа, понимаете, чему там учит. уж Не говоря про экономику, но это смешно просто, так сказать, даже говорить. Он вообще в ней ничего не понимал. Поэтому он полагался на соответствующих, так сказать, людей. И произошло ведь что самое главное? И самое главное произошло то, что он пошел не по пути тому, как, что рекомендовал Запад. Ведь уже к тому моменту были проведены соответствующие реформы в Польше, Чехии, в трех прибалтийских странах и так далее. То есть в Восточной Европе. Были заданы совершенно конкретные параметры, как нужно проводить реформу что должна быть соответствующая система приватизации, когда вот эти соответствующие собственности и так далее, она передавалась в руки бывших владельцев. В России это потруднее. но извините, я знал масса людей, от Трубецкого, Волконского и других, которые, извините, пришли бы и неплохо начали бы править. Это совершенно конкретно. У них был опыт, а кто пришел? Комсомольцы? так сказать, парт-номенклатура, в результате чего получилось так, что приватизацию, она была заменена на какую-то, так сказать, внутреннюю приватизацию, при которой все те, кто был у власти, то есть группа Гайдара, Чубайса и так далее, они конкретно и получили то, что хотели, раздали это все хозяйство в руки тех, кто, собственно, до да понятия не имел. Ни о частной собственности, ни о элементарных вещах, как маркетинг, как ценообразование, как многие другие вещи и так далее. Посему, долго отвечая, извините, на этот вопрос, я просто хочу сказать, что к 96 году, да, не было проведено иллюстрации вообще, как таковой. Это просто никто не коснулся. Была идея суда над Компартией, но она растворилась. Он разрешил Ельцин по своей доброте душевной, ну, нарциссического типа человек, что делать. Он разрешил, чтобы давайте не будем трогать коммунистов, пусть они, так сказать. Хотя а, после, после этого он страдал, поскольку и парламент был, извините, противостояние именно из-за этого. И вот эм, в результате чего, в, в конечном итоге, 96 год, нужно было, уже, уже нельзя было просто выбирать как это положено выбирать то есть нечестные выборы они не состоялись состоялись выборы поддельные подтасовочные уже тогда это нужно было делать вы прекрасно помните вот эти всякие детали типа так сказать коробок из-под ксерок а -а -а. с этими долларами и многими другими вещами потому что уже нужно было подтасовывать в стране было недовольство проведенной приватизации и уже нельзя было идти, как говорится, на равных, как в демократических странах и отвечать за свои какие-то проступки, за свои какие-то ошибки. Вот мне кажется такая ситуация. Поэтому я думаю, что эти выборы были сфальсифицированы не так, конечно, как вот последние там и так далее. Нет, до 30 миллионов я думаю до такого не доходило еще. Но лихаби до начала вы же понимаете. Но это было начало. Вы знаете, я вот забыл один важный момент. Ну, ничего страшного, придется вернуться с 96-го года на два года назад, 94-й, я имею в виду Чеченскую войну. Потому что, когда мы говорим о Ельцине, нельзя опускать вот этот важный факт, потому что... Кстати, это пересекается сегодняшним днем очень сильно. Скажите, он вообще, вот вы сказали, что он был подвержен какому-то влиянию, не всегда принимал самостоятельное решение? И вот мы знаем тоже по истории, что ему сказал Павел Горачев на тот момент министр обороны России, что за два часа возьмут Грозный, и все закончится чуть ли не в один день. Ельцин действительно не понимал, что это может затянуться на десятилетия история с Чечней. И вообще зачем да. нужно было это делать тогда? Вы знаете, как бы идея была такая, в общем-то, тех кураторов, скажем так, которые определяли политику не без участия и западных сторон, но суть не в этом. Ну раз уж вы развалили СССР, то ни в коем случае нельзя разваливать Россию. И тот самый инцидент, который возник в Чечне, вот то противостояние, попытка откола, попытка выхода Чечни, он был очень, так сказать, показателен в том плане, что этого допустить было нельзя, категорически нельзя. И поэтому дело не в том, что к нему Грачев пришел и что-то так... Наверное, это сыграло роль, поскольку личностные вещи, они при Горбачеве, при, при Ельцине, простите, играли очень важное значение. Но а мне кажется, что все-таки вот э, эта идея о том, что необходимо сохранить, вот, так сказать, Россию, ведь э, Татарстан, Башкортостан, Уральская республика, Дальневосточная республика, это же была замесь в то время вот этих вот различного рода, так сказать, центробежных течений в разные стороны. Этого не могли допустить. И, и, и Запад тоже не мог допустить. Запад-то еле допустил развал СССР. А уж если и Россия развалится, то вообще что они будут делать с оружием, с ядерным? Это же, вы понимаете, даже, так сказать, Будапештский меморандум, он... Ну, так сказать, не, не, не настолько сильно скрепил вот эту всю систему. Так что, я думаю, существовал и такой страх. Ну и, конечно, конечно, шапка закидательств. Конечно. Да, подумай что там... А в результате сколько погибших, сколько лет, потом какие сложности с этой войной. Это такой же... Это, так, это такая же война, как примерно сейчас на Украине, когда каждый пункт стреляет, когда... Извините, ложись и спать, и не знаешь, проснешься или нет. Вот в чем вопрос. Это тип тот же, тип тот же. Победить такие страны нельзя. Их пытались побеждать, их пытались, так сказать, склонять. И еще, так сказать, наши монархи. Вот, и в, в советские времена тоже жесточайшим террором как-то удавалось. Так что я думаю, что да, Чеченская война – это полностью на совести Ельцина. Это его вина. И тут даже, мне кажется, нечего обсуждать. Хорошо. И последний вопрос связан э, с тем, что, собственно, э, опять же, сегодняшним днем, что Ельцин ввел э, такой институт преемничества. То есть, вместо того, чтобы спокойно уйти, с, как я сказал, с э, арены, он представил своего преемника, которого мы все прекрасно знаем, это Владимир Путин. И насколько вот он виноват в том, что он, так сказать, поставил не на ту лошадку, понимал он вообще, что он делает, и, или он не до конца осознавал, чем это все может обернуться для России, для мира в целом? Понимаете... В чем все дело? Конечно, несомненно, сейчас уже есть об этом информация, и фильмы документальные сняты, что, в общем-то, действительно Ельцин поставил на роль, поставил Путина на это место, практически каких-то выборов серьезных не было, где-то это все опиралось на его авторитет, и смысл, давайте вот попробуем разобрать, зачем. Зачем он это сделал? Это самый главный вопрос. Потому что говорят, ну так вот, чтобы вот сохранить там какие-то авуары семьи, собственность семьи, то есть э, его дочери, Юмашева и так далее. Ну, понимаете, это же все э, с одной стороны, с одной стороны верно, с другой стороны Та приватизация, которую они провели в девяносто третьем году, она была незаконной в 80% случаев. Она была просто варварской. И я сам помню, когда мне присылали в Лондон списки предприятий, заводы уральские, которые, я не знаю, огромные заводы, которые можно за 2 миллиона купить, за 3 миллиона долларов. То есть это, ну... Просто была какая-то фантастика. А потом через, так сказать, вывод на акционерные рынки эти предприятия стали в десятки раз сразу дороже. Ну, то есть все мы это знаем, так сказать, всю эту схему. О ней, конечно, можно тоже говорить и отдельно говорить. Это специальный механизм обмана. Ну, он был. Так вот, у Ельцина практически то был из людей представлен на посты ну как бы преемников Это все ставленники комитета госбезопасности Ну ФСБ все и Степашин и так сказать Ну Примаков он был как бы в противном лагере но не важно все равно был ставленник оттуда так сказать Ну и конечно Ельцин тихий спокойный и я думаю что как раз дети Ельцина, так сказать, Таня и ее супруг, они только и бегали, как пишут очевидцы, не выходили из кабинета Ельцина и рассказывали ему, что надо вот этого, надо вот этого. Там бордюжа затесался тоже из, гос... из соответствующих органов, так сказать. Вот лучше всего Путин, потому что он даст возможность сохранить, сохранить нажитое. А я вам хочу сказать, когда они передвинулись жить сюда, в Англию, то состав их финансов, вот представьте себе, кто она была, консультантом, да, Таня, своего папы, полтора миллиарда фунтов. Да, к слову, это же, это, они, они что, заводами владели или еще чем-то? Нет, конечно. Это как-то можно простить что-то тому же Абрамовичу, там еще кому-то и так далее. То есть они хоть там где-то работали, где-то что-то прихватизировали. А здесь что? На какой основе? Откуда эти деньги появились? А она декларировала в Великобритании свои, так сказать, средства в размере вот такого, 2 миллиарда долларов. Полтора миллиарда фунтов. Поэтому я думаю, здесь ларчик, он просто и открывается. Что э, э, Путин был необходим для одной цели. Чтобы сохранить все, как говорится, но это и не по и чтобы никого не трогать. А поскольку парень, он был надежный, никого, так сказать, не сдавал, э, по Собчаку можно было судить хотя бы, да, он, так сказать, был верен, Собчаку, и на этом примере, собственно, и были сделаны выводы, то этого парня надо продвигать, его продвинули. Так что здесь конкретные совершенно, так сказать, интересы, потому что честно хочу сказать, что товарищ, товарищ Ельцин, он интересами народа России интересовался только в случае, как говорится, как какого-то выборной своей компании, не больше. Остальное его это вряд ли волновало. Вот, собственно, мне кажется такая ситуация. Ну что, мы, конечно, коснулись только каких-то вещей. Может быть, мы еще поговорим о Фигуре Ельцине, потому что к нему вот как раз вопросы приватизации тоже очень много претензий к нему и не только. Очень было интересно послушать ваше мнение. На этом мы с вами сегодня прощаемся. Всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо.